Через два месяца лето... Максим, а... Это куда господа, оказался. Ехать! За хлебом, а Так, А что ты сидишь? давай пошуршал Максим, а... Где? Максим, А, где? А, где? где? где? А, где? А, где? А, где? А, где? А, где? А, где? где? я, я мою